дорогие мои девочки и женщины итак перед вами сегодня видео очередное мое видео под названием где мой муж про будущего мужчину естественно смотрит это видео именно те персоны у которых какие-то проблемы которые хотят встретить своего свою половинку скажем так Сегодня перед вами 1, 2, 3. Вот так будем по-другому. Я с другого ракурса немножко тут снимаю. Но давайте сегодня будем так. А под видео обязательно будет тайминг, поэтому выбирайте свою цифру. И я начну. Начнем с цифры 2. Итак, Итак и так, и так. Совет ангела. Ангел говорит, не сиди сидним Не сиди сильным. А принимай участие в каких-то мероприятиях. Хочу сказать, что сегодня я к астрологическим в руки еще взяла египетский таро, ну, чтобы, может быть, немножко еще в какую-то новую плоскость заглянуть в этой непростой теме. Итак, ангел сказал вам, не сиди сидня, и, может быть, просмотри себя внутри, прослушай себя внутри, какие и чьи интересы ты защищаешь, когда отвергаешь каких-то или отвергала каких-то возможных кандидатов в мужья. Я бы вот так сказала. Когда и где. Ну, скажем так, воскресенье, э, воскресенье и м -м, дважды воскресенье тут выходит, даже не знаю, как сказать. Ну давайте воскресенье и вторник, это ваши дни. Здесь, в этом видео, я не буду говорить, когда это будет. Естественно, единственное, хочу сказать, что не раньше, чем через два месяца вы встретите этого человека. У вас есть тенденция к встрече этого человека, потому что... Рядом с вами какие-то люди, возможно, это ваша родня, которые почему-то, я вот так вижу по раскладу, которые в душе не очень хотят, чтобы вы создавали союз или создавали новый союз, но вот почему-то тут так есть. Значит так, где? Смотрим где. Во-первых, этот мужчина старше вас, и у меня такое ощущение, что он недалеко, может, где-то около вас живет все, что связано с благотворительными организациями, благотворительными, какими-то волонтерскими, вот какие-то группы людей, которые призывают к доброте, к взаимопомощи, вот тут вот такое, все, что связано с какими-то, рядом с магазинами, торгующими товарами для красоты, рядом с какой-то эзотерик, эзотерические, магические, религиозного характера. Вот такие подсказки, где вы можете встретить этого человека. И вообще, очень интересно, тут вышла вторая самая супер карта любви, поэтому, может быть, не зря вы ждете это суперлюбовь, просто на какую-то хорошую, глубокую, тяжелую такую полновесную любовь, но тяжелую. В чем-то, когда слишком много любви, это тоже гипервариант получается. Ну, вот ангел говорит, иди и, и тоже что-то сделай. Но еще подсказка, он старше. Не забывайте мои главные такие подсказочки. Потом, кто он может быть в профессии? Он человек, который может даже где-то тамада или бывший тамада, ну, как аниматор сейчас по-новому, да? А потом что-то связано... Я как вот вариант называю тамада. А исполнительные... Исполнительные... Чуть не сказала продюсер. Нет, это когда исполняют приказы, как это называется, вот объявляют нам какое-то вот что-то. Возможно, часть его жизни была связана с какими-то военными темами, с фискальными темами. Очень много мечей. То есть человек умеет владеть телом, умеет защищать себя и, наверное, что свою партнершу. Потом еще кто, скажем так, кто по профессии. Если был где-то в горячей точке, допустим, в какой-то, может небольшое ранение тут быть, вот это проследует, проследует и не надо гнаться тут за каким-то гипербольшущим начальником, он если и начальник, то начальник, скажем так, средней руки, вот это я вижу. Ну, вот по линии профи профессии, да, то есть император, он начальник, но он ну, заместитель, скажем так, вот может быть он заместитель. Про депутатов уж не буду говорить, но он человек, который может что-то объявлять, что-то людям объяснять, объявлять, законодательно может приказывать. Вот надеюсь, тут вам все становится потихоньку понятно. Так каким он вышел из предыдущих отношений, скажем так. Вообще хочу сказать, что у него шлейф э, такой обиды к людям, обиды, что, может быть, когда у него было предыдущие отношения, там и совместные друзья были или что, теперь они как-то ополчились на него. И он вышел человек с такой с осадочком. Он думал, что все вот так, а оказалось так. В принципе, это говорит о том, что он один был виноват в разводе. Уж что-то там жена бывшая женщина его, что-то там, ну, что-то там вот уж очень. Возможно, даже он взваливал все на себя и на себе тянул ну, как бы основные платежи. Может, даже жена и не работала, допустим, или большими периодами бывшая не работала. И вот он какой-то остался обиженный или вот пока она не работала она там не знаю не то что рога накруче было но вот что-то то есть э, у него ощущение что его использовали вот вот вот теперь я поняла что тут лежит предо мной и поэтому вот такой знаете ну, взъерошенная птичка такая вот ну не то что обиженный он настороженный он настороженный он хочет новых отношений но вот он не знает как это все проверить наперед он боится а, наступить на те же грабли да он вроде и хочет но вот Возможно, даже у него все предыдущие женщины вот с чем-то таким страдали, что он боится опять попасть в ту же лужу, наступить. Но ну, я думаю, вы это поймете из общения с ним, чего он боится. Ну, наверное, больше всего, наверное, боится каких-то еще вольно мыслящих, часто выпивающих женщин. Ну, как вариант, я так скажу. Какой он добытчик? Ну, скажем, на сегодняшний день в нем вот ему нравится процесс зарабатывания денег, Ему нравится быть в процессе, вот он в душе не рвач, ему нравится, он интересуется больше статусом, чем заработком. Даже вот так на сегодняшний день вот, вот такой вот лежит. То есть ему главное быть в процессе. Может быть потому, что вот когда-то на каком-то этапе деньги были какой-то ценностью, или он выставлял это как цель, а потом оказалось, что он это выставлял, и его же деньги против него как бы вот и сработали. Поэтому тут очень аккуратный момент. Он, его зарплаты, его деньги. Вот уж тут дальше даже не буду копать эту тему. Что вас с ним объединит? Вас с ним может объединить какое-то вот общее, как я сказала. Может волонтерская, может какая-то группа людей. Может, не знаю, клуб по интересам. <клуб>, клуб по интересам. Может быть... Самодельный театр какой-то, ну такой народный, да, допустим. Карта общества объединить может даже работа кстати обратите внимание с нынешней или с прошлой работы кто там постарше вас и у кого вот непростая судьба кто уже там развелся если был вот в браке примерьте на себя вот эту кандидатуру то есть это для тех кому за 45 скажем так вот кто помоложе там ищите может быть и другие варианты Ну, всякое бывает между прочим когда мы знакомимся со своими со служивцами, ну бывает и так, посмотрите фильм "Служебный роман" вот, то есть две карты мне подтверждают, что или как вариант, э, кстати, вас может поз... по... По... с ним познакомить со... ваша бывшая сослуживица или ваша бывшая какая-то одноклассница или какая-то подруга с каких-то курсов вот с какое то повышение квалификации. Что вас с ним объединит, еще расскажу. Единомышление, одинаковое видение, может быть, на какую-то религию, одинаковое видение, ну, вот на какие-то, может быть, социальные течения, там. Ну, вы понимаете, о чем я говорю, да? И, может быть, даже одинаковое отношение к деньгам, это тоже хорошо. Что-то у вас такое, знаете, что тут есть... По образу и подобию, по мыслям, возможно, вы как брат и сестра. Вот похожести какие-то будут. И что отбросить и забыть? а Почему-то карта семьи, карта, вот когда женщина все разруливает, то есть первые 4 месяца после знакомства с ним не стоит настаивать. Я не советовала бы на теме ЗАГСа и обсуждать тему свадьбы. Вот так. Его надо медленно, потихоньку возвращать к в веру в женщину, в веру в женскую надежность, скажем так. Это непростой путь, но вы, дорогая моя, если вы выбрали этот вот номер, вам это подвластно через свою женственность именно через свою женственность через какую-то мягкость вы можете его немножко растопить и уже вот он помягчает потеплеет и вот в этом составе идти вот по жизни вот тут такой момент и еще конечно тут интересно что что отбросить и забыть ну, уж не знаю, тут какое-то идет отношение ваше к его детям или его к вашим детям, если у вас есть дети, да. Может быть, тут, если у него есть дети как наследники какие-то его за плечами, так как он вас постарше, это видно явно в картах, э ну, может быть, не надо сильно лезть в доли наследств, которые все-таки его дети, как его дети. Ну, все-таки им полагается да? вот это лучше отбросить и забыть потому что если вы вступите в это как в дьявольскую тему она вам потом отойрается в другим, другом месте и вам слишком дорого будет это все стоить вот дорогие мои еще хочу сказать под видео пожалуйста пишите номер который вы получили и выбрали и чтобы вы откорректировали в том что я сейчас сказала давайте материализировать вот материализовать вот то что я вам тут вот то самое прогнозирую И... на повестке момента номер один О, как карта Вообще, дорогие мои, вот смотрю иногда другие видео, но ну, редко, но смотрю. Жизнь у нас нестандартная, обычная, ну вот неровная. Жизнь это неровный, не идеальный там асфальт, а всякие бывает, трубки, колдобобинки и все такое. Советую вам, если вы хотите более точные видео прогнозы себе получать, конечно... То, что это общее, это общее. Я всегда говорю, что лучше на индивидуальную. Но смотрите те каналы, где присутствуют перевернутые карты. Там, где вам вот так выложили с розовыми очками все рассказывают, это все, знаете, сладкие конфетки. Итак, я начинаю цифры 1. Итак, видео называется «Мой будущий муж». Так. Итак, смотрим, смотрим, смотрим. Ангел советует, если вы дама, девушка такая с всплесками и часто высказываете то, что... Вот что на уме, то и высказываете. Бывает и так у вас. Ангел говорит, притормозись, тормози в этой теме, притормозись. Вот прямо так ангел говорит, какой-то злой Юпитер вокруг летает, может быть и в вашей карте рождения этот такой Юпитер присутствует, и поэтому надо что-то тормознуться, стать более лояльнее, может быть, а может быть более справедливой, скорее всего более терпимой. Таро подтверждает, что э ослабь какие-то напоры, как будто вот как женщина, как мужчина, знаете, как громовержец, только вы женщина, какие-то молнии. Иногда выкидываете, э вот такие, выплескиваете вокруг, и э Вашим мужчинам становится в этот момент не по себе, и они начинают сравнивать, так кто же из нас мужчина, я или она, если она такая сильная личность, а может быть мне не удержаться рядом с ней, или может она затерзает, а я хочу дом, чтобы был где-то и тихой гаванью. То есть вот давайте на этом не прокалываться. Когда и где? Ну, я бы сказала так, что понедельник и среда давайте возьмем вот это, как такие дни, где когда лучше познакомиться. Ну и скажу, что не раньше, чем через 2,5 месяца у вас открывается этот период, потому что уже больно красных карт многовато, а красные карты создают определенную напряженность. Я бы даже сказала, может быть, 3 месяца вы можете сейчас отдыхать, а вот через 3 месяца, с момента открытия вами этого видео, вот через 3 месяца уже... Вот прямо вооружиться таким невидимым ларнетом, моноклем и вокруг рассматривать мужчин. Значит, когда и где? М -м. Ну, недалеко от поликлиники, не знаю почему. Что-то медицинское, санатории, родильные дома, э бывшая работа ваша, бывшее ваше учебное заведение. Около дома. Вообще центральной картой лежит что-то около дома. Около дома. Около, может быть, банка. Около банкоматов. Около каких-то контор, которые предлагают в наем бухгалтеров. Вот что-то такое. Что-то давайте еще посмотрим. Ну и смотрите, колесо фортуны... То есть тут пруха без идет там, где есть колеса, дорогие мои, там, где есть колеса. То есть это и гаишные отделения, ГБДД-шные отделения, может быть, и автосервисы, и автомагазины. Вот все, что связано с авто. Также и бывают магазины авто, там и какая-то автокосметика. Вот, вот все сюда входит. Также это подсказка, что если через 3 месяца, возможно, это... По Ваша встреча вполне может произойти и в поездке, дорогие мои, вполне, вполне. Колесо, оно же, и давайте напрямую считывать, что же нам карты говорят. Теперь кто он? Он интересный, очень сексуальный человек, в чем-то яркий, магнитный, в нем такой, как чертик в глазах играет энергетически сильно заряженная персона с внутренней такой заглушкой то есть как сказать он сразу вам не откроется его долго надо разгадывать это как книгу листочек за листочком только может быть на середине этой книги вы начнете он начнет раскрываться для вас да он так сразу вас так в первую очередь такой от него идет, от этого человека будет идти сексуальный такой позыв. Не в смысле он такой, что там дежурный трахаль, извиняюсь, а вот такая магнитность, вот именно дру... такое существо другого пола и этим притягательно. Он притягателен какой-то тайной внутри, что-то масляное, что-то магнитное в глазах. Вот это есть. Кто он по профессии... Ой, кто же он по профессии? Ой, даже сложно сказать. Ну, брутальный он какой-то человек по профессии. Человек, который любит давать, ограни... или его полномочия дают ему ограничивать других людей в чем-то. Вот и это может судья, может адвокат, допустим, юрист какой-то. Вот как вам как вариант, да? Как вариант. Кстати, профессия допускает и что-то, ну, может, не блогерство, но журналистику, вот что-то такое. Вообще, может быть, какой-то бывший раньше каскадер или сейчас любит драйвово поездить. То есть человек внутри с таким адреналином, с ним интересно, он заволакивает, затягивает обволакивающая персона, но обычно, дорогие мои девушки, Такому мужчине лучше подчиняться. Я чувствую, что и вы сама сильная персона, и немножко такое единоборство тут считывается. Как он вышел, скажем, какой вот он вышел из других отношений? Ну, Скажем так, возможно, даже у него в чем-то разрушились отношения из-за того, что его женщина не захотела сильно и стремительно может быть но усиленно и упорно карабкаться на какой-то верхний, более верхний, который он себе выставил, уровень, слой жизни, да, вот. И, возможно, из-за этого его стали упрекать. Куда ты все лезешь, почему ты все силы там, все когти, ногти там ложишь, все клыки там ломаешь, ради чего, что за выпендрешь, что за престиж, а нужен ли он нам, вот то есть слово престиж тут может присутствовать, и может быть вот так, как-то так вот... Стало обижаться, какой-то вакуум у них появлялся, появился в прошлых отношениях и получилось, что для кого-то из них брак, ну даже если он не официальный, было больше там двух, двух шести лет, допустим, от двух до шести, было ощущение тюремного заключения, то есть кто-то стал мается, кто-то стал мучиться, кто-то кого-то как гиря потянул вниз и вот такая вот история, такой вот он вышел из тех отношений, но скажу вам, он сложно меняется под желание женщины, это в нем за, за заложено, с ним вот иногда бывает трудно договориться, но возможно с таким мужчиной надо действовать по-другому, надо обращаться к астрологу, узнавать где его мягкие точки и на него воздействовать или важные разговоры вести вот именно в эти дни, скажем так, вот есть и такая практика, которую... Вот, я советую, между прочим, очень работает, да. Так, теперь, какой же он добытчик? Ну, он любит деньги, он любит их добывать, ему нравится. если какие-то препятствия, он как, знаете, азарт получает, он их преодолевает, потому что для него немножко жизнь, это как бой, как... Вот военные действия, если он победит, он их преодолеет, он выхватит этот какой-то контракт, он там сорвет больше денег. Вот ему это нравится. То есть вот его главная любовь его жизни, уж дорогие мои, так скажу, ну не то, что деньги, а вот, проц... вот азарт какой-то. Вот азарт, он любит побеждать конкурентов, может быть, даже и так скажу. Теперь, что вас с ним объединит? Ну, возможно, вы... Скорее всего, вы люди одной, скажем так, религии по семейному, вот как там вас в детстве крестили, ну или как по приверженности. И что еще может вас с ним объединить? Что-то из прошлого. Может быть, общие знакомые, а может даже, ну вот, кто-то общий, кто-то общий. Вот не знаю, как это тут сейчас вот прямо в общем раскладе тут. Возможно... Вы вместе с ним, как вариант, где-то проходили или сейчас проходите свидетелями по какому-то делу. Даже так, понимаете? То есть вас с ним объединит что-то прошлое. Э и это сильно... Э ну, тут как-тут два варианта. Если нету прошлого у вас с ним, то обратите внимание, насколько он похож в вас, с, э похож с вами в отношении, в каком-то в отношении к вашей религии, вот скажем так. Да? Ну, еще интересно, он немножко есть, у него такой фарт, фартовый в деньгах. Возможно, и у вас это есть такое. То есть без денег он не останется, и вы тоже рядом с ним. Что отбросить и забыть? Его нельзя сильно прессовать. Ему нельзя показывать эту амазонку с какой-то сплетью в руке. Такой, вау, я... вид госпожи и тема госпожи тут не проканает, да? Тут не проканает и не тема госпожи, и не сюси-пуси, и утю-тю-тю-тю. Тоже тут надо такая натуральная, нормальная, золотая середина. И, дорогие мои, хочу сказать вам, под видео пишите свой номер, номер, который вы выбрали, и напишите, а что бы еще вы изменили вот в том, о чем я вам сейчас сказала. Теперь на повестке момента цифра 3, дорогие мои. Цифра 3. Итак. Прогноз под названием ⁇ Мой будущий муж да? ⁇ Итак. Что гласит и советует вам ваш ангел? Ваш ангел советует меньше смотреть на других людей, как бы обращать внимание. Даже вообще ваш ангел говорит: ближайшие три недели никому ничему не завидуй. Ангел дает вам такую волшебную пилюлю, чтобы вы что-то в себе чуть-чуть откорректировали. И, может быть, через какие-то зависти или ненужные рассуждения и внедрение вами умственно в чужие судьбы вот к себе какую-то грязь какие-то матрицы не перетягивали то есть ангел говорит сейчас такой период смотри на себя внутри а не на себя внешне Тебе плевать, что кто-то хочет или ходит сумочкой, ловит он. Плевала ты на эту сумочку, тебе надо. У тебя сейчас наступает период, когда надо подумать о личном счастье, а не то, что на тебе одето-надето, понимаете? А, то есть а, ангел говорит, сделай внутреннюю вообще настройку. Вот, дорогие мои, вот сегодня три номера мы смотрим. Вот именно по третьему номеру ангел говорит. Сделай настройку на семейное проживание. Сделай себя внутренне готовой. Иногда может вкусный суп сварить повкуснее. А может быть изучить новый рецепт какой-то. А может быть научиться делать хоть маленькие да, пирожки со шпеком. Вот настройся, захоти. Настройся вот как инструмент, скажи, я хочу этого мужчину, дайте мне мужчину моего, я даже ради него начну пирожки лепить, и вам его дадут. Дорогие мои, у вас сейчас очень интересный период, и такой борьбы ангела с демоном, что интересно. У вас какие-то сейчас силы бушуют, и информации ненужные приплывают, которые вас грузят, может быть, которые вас ответвляют от вашей судьбы, от вашего правильного истинного пути. Итак, когда и где? Ну, тут обязательно должен быть вторник и среда. Это вот дни такие, когда лучше познакомиться. И через месяц начинается у вас период для знакомства. Через месяц с момента просмотра вами этого видео. Если раньше, то, конечно, я вас поздравляю и буду поздравлять. Итак, где все что связано с банками все что связано какие-то пожарные машины стоят все что связано с пожарами все что <музыка> итак э Где вы можете встретиться, я сказала, кто он. По профессии, профессия. Профессия может быть обязательно связана с колесами. То есть это и покупка-продажа машин, и автосервис, и, э, и логистика. И не побоюсь такого варианта, даже как тут э, путешествие, то есть все, что связано с, пут... с путешествиями. Вот все эти сервисы, сюда тоже туризм, сюда он входит. Теперь кто он? У него интересна тема выставления цели. Рядом, находясь с ним, может быть, иногда может показаться, что человек живет без цели, без цели цели этого может тоже быть подсказка что он как-то легко слишком смотрит на жизнь и может быть еще такой момент что он не верит в бога не в бога ни черта он такой не верующий он только верит в то что можно потрогать скажем так могут быть большие фантазии даже гипер у человека скажем так вот даже такая карта лежит кто он и прям карта ребенка то есть большой Дядя большой ребенок, ну что делать, бывают и такие, и бывают такие, дорогие мои, по жизни, по жизни». Поэтому если вы будете смотреть в себя как свой капризный ребенок, а вам по, по судьбе полагается мужчина тоже где-то в душе как ребенок, из этого отношения ничего не получится. Может даже и не, по, и не познакомитесь. Вот поэтому ангел-хранитель вам дал такой, вот, знаете, правильный тут в начале расклада совет. Вообще скажу так, человек очень любит информацию. В профессии может быть связано... Все, что связано с компьютеризацией, с телевидением. Так что, возможно, даже тут, если вы и познакомитесь с ним в интернете, допустим, случайно, не случайно, в каком-то чате или где-то, в каких-то комментах зацепитесь друг за друга э в разглагольствованиях, я не удивлюсь такой ситуации. «Каким он вышел, скажем так, из прошлых отношений?» В прошлых отношениях были какие-то большие обманы. В общем-то там семья разлетелась на обманах, потом все всплыло, какие-то чьи-то измены. Сейчас я не буду утверждать, чьи, чьи измены. Может быть, его занесло в какую-то свободу. Может, он себя пожалел, как ребенок внутри. Может, на него возложили какие-то большие обязанности, и он, как маленький ребенок внутри, что-то где-то, знаете, не потянул или не захотел. А может быть, там... Много родни было, которое на него навалилось еще до кучи со своими какими-то просьбами, наваливалось регулярно. Ему это, в общем-то, я бы сказала, не понравилось. Вот что-то ему там... Внутри человек настроен на любовь, на какую-то стабильную любовь, но вот что-то не срослось, не получилось, я бы так сказала, да. Возможно, сын за плечами есть, его нельзя лишать ну, в связи с этим сыном по-любому, неважно, сколько лет там ребенку. А какой он добытчик? Ну, я скажу так, он в душе такой, знаете, фрилансер. Он не любит, чтобы над ним большое начальство стояло и как бы командовали. Он, знаете, в душе как журналист какой-то, который сам на себя работает, пишет. Как блогер в душе. Может быть и в натуре, но ну не знаю. Или может интересуется этой темой. Какая-то есть внутри такая свобода, которую регулярно, как собачку, надо отпустить погулять. Я сейчас, дорогие мои, не про сексуальные даже темы, в общем-то, говорю. То есть добытчик, он вот немножко такой. Э, ну Немножко в этой истории присутствуют американские горки. Об этом говорят. Дорогие мои мои, мои перевернутые карты. Еще раз вам напомню, что когда вы заходите на любой канал, а вы, конечно, смотрите, кроме меня еще 5-6 каналов, ми, ми, внутри точно. Обращайте внимание, перевернутые карты вам предлагают, или вот, вот красиво вровень, да, жизнь, она вот с дорожками, жизнь, она с колдобобинами. И там, где перевернутые карты, там вы вообще толком ничего не получите. Вы получите только э, из пустого в порожнее переливание одной информации из одного уха в другое. То есть вот я вам сказала, что у него вот так есть. Он такой человек азартный, азартный, ему нужен азарт. Ему нужен соус такой, ради чего, ради чего у него или кого-то у него могут гореть глаза и у него все может получиться. Тогда он стабилизируется, да? скажем так, а что вас не может объединить, ну, может быть, <coughs> любовь к каким-то фильмам, к драмам, к кинофильмам, что-то такое, какое-то отношение к нарушению закона, к какому-то одинаковое видение каких-то таких тем может быть, такая внутренняя или внешняя, может быть, борьба за свободу. Я не говорю, что это какой-то там сильный пацифизм или антиглобализм, допустим, но вот что-то такое, какая-то свобода, Внутренний у вас тоже должен этот быть ветер, как и в нем. В нем какой-то много ветра, много воздушного. Кстати, может быть, он знак там близнецы, весы или и водолеи. Если весы, то там немножко сложнее, весы очень любят тоже какую-то внешнюю гармонию, даже в цветовой гамме. С весами очень сложно с мужчинами. Вот. И что отбросить и забыть. Ой, отбросить и забыть, ему не подходит женщина, большая скряга или супер транжира. То есть вот тут надо стать посередине, надо уметь вам аргументировать, если вы будете у него брать деньги на что-то или добавлять его деньги к своим на что-то, да. Вот, и когда он за рулем, его нельзя... Учить жизни Вот тут такое. И вообще тут надо просмотреть момент, он сам за рулем, что это такое. Его нельзя, если он сам за рулем работает, его нельзя ревновать к этим колесам, скажем так. Вот тут так интересно. И что еще? Ну, он не любит, когда женщина очень сильно и надолго э, обижается и уходит в такие... В контры, вот это он не любит, больше двух дней это его уже начинает очень сильно психологически грузить. Вот, дорогие мои, вот был, была такая информация по этому номеру. И прошу вас под видео пишите номер, и чтобы вы еще добавили и откорректировали в этой персоне. Желаю вам поскорее встретить своего, свою половинку и до встречи. By to już